Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим салат из огурцов и кальмаров по-китайски. Для этого нам понадобится кальмар, огурец свежий, чеснок, немножко воды, масло растительное, красный перец, соль. Доводим воду до кипения, чтобы отварить кальмаров. Кальмаров отвариваем в кипящей воде 3 минуты. Пока закипает наша вода, приготовим заправку, которая нужно настояться 15 минут. Для этого нам нужно растительное масло, чеснок, соль, красный перец и вода. Закипела наша вода. Кладем кальмаров. Пока настаивалась наша заправка, мы отварили и остудили кальмаров, нарезали огурец, нарезали кальмары тонкими полосками. В идеале должно быть кальмаров столько же, сколько и огурцов. Теперь это все перемешиваем. Добавляем нашу заливку. Все это хорошо перемешиваем. Вот у нас получился такой вот замечательный салатик. Приятного аппетита!